Всем привет! Вы на канале, как заработать в интернете. Неделю назад я снимал про хайп-проект, вот, на котором можно зарабатывать coin. И в этом видео я вам покажу, что данный хайп-проект, он платит. Вот переходим на сам проект, идем в самый низ, вот нажимаем здесь отзывать. И вот я здесь сделал выплату на 74 догикоина. Вот мой кошелек D7B, перехожу на биржу Binance, вот мой кошелек D7B, первые цифры, буквы, и вот моя выплата. Отзывал я, получается 74, на баланс пришло 64, и 4 DGC, 6 DGC это, я так понял, комиссия. Данный хайп проект платит. Все ссылки будут в описании. Кому он интересен, можете перейти и заработать. Ну, также в данном майнинге присутствует э, страница вот, награды. Переходим вот, в награду. Регистрация здесь простейшая. Вам нужно только указать кошелек. Переходим в награду. И здесь мы можем получить за отзыв на Trustpilot 20 догиковинов. Что нам нужно сделать? Скопировать вот ссылку. Перейти в новую вкладку. Вставить попадете вот на вот такую вот страницу вам здесь нужно предварительно авторизоваться либо же зарегистрироваться далее оставить здесь отзыв, отзыв за данный майнинг и данная награда она упадет вам на ваш майнинг баланс сейчас покажу куда она упадет также можно оставить отзыв в твиттере и вы получите 25 ну здесь вот все расписано показано также здесь есть подарок, когда у вас будет здесь депозит большой, вам будут даваться игры, вы здесь можете прокрутить и что-то там выиграть. Давайте перейдем на домашнюю страницу, регистрация здесь простейшая, вводим кошелек и вы уже здесь зарегистрированы, сейчас я скопирую свой кошелечек. и нажимаете вот э, регистрация либо же войти если вы здесь уже зарегистрированы и здесь когда вы выполните, выполните вот, э, награды вам вот сюда на баланс упадут, упадут 45 догековинов ну здесь вот все видно чтобы купить мощность нажимаем вот э, сначала делаем депозит нажимаем депозит переводим на данный кошелек который у вас здесь будет Минимальный депозит 70 дегекоинов. Также минимальный вывод с этого хайп проекта также 70 дегекоинов. Делаем что депозит, который вы хотите. Я сюда делал депозит 82 дегекоина. Далее идем вот купить мощность. И здесь выбираем, к примеру, там 10, да? 84 дегекоина. И нажимаете здесь купить. На балансе у вас уже должны быть Дагекоины. Также здесь присутствует партнерская программа. Вот будет ваша реферальная ссылка, и здесь есть баннеры. Можете размещать баннеры на сайтах, буксах, где это можно делать. Вот такой, друзья, проект. Кому он интересен, ссылка будет в описании, данный майнинг платит. Всем вам желаю хорошего дня, всем больших заработков и всем пока.